В этом видео мы научимся с вами отличать депрессию от временного депрессивного состояния, определять причину вашей депрессии, а также вы получите пошаговый план по выходу из своего текущего состояния. Мы разберем случаи различные депрессии и также разберем, как с ними работать. Поговорим про замкнутый круг депрессии и как из него выйти. В общем, вы получите много интересного и полезного в этом видео, поэтому досмотрите его до конца. Депрессию можно определить, опираясь на последние две недели вашей жизни, в которых у вас есть следующие направления. Симптомы, проблемы, эмоции, мысли и поведение. К симптомам будут относиться такие симптомы, как слабость, сдавленность груди, головокружение, головная боль, дискомфорт в теле, напряжение и другие. К проблемам бессонница, плохой аппетит или его отсутствие, усталость, быстрая утомляемость и нежелание ничего делать. К эмоциям депрессии будут относиться тревога, апатия, уныние, злость, чувство вины или чувство безысходности. Ну и соответственно, конечно же, негативные мысли, что в будущем будет все только плохо, я неудачник, я никому не нужный, я никогда не выйду из своего состояния. Ну и, наконец, ваше поведение. Это затворничество, злоупотребление вредными привычками, переедание и другие. В каждом случае депрессивного состояния может быть свой набор проблем и симптомов и поведений. Но самое главное – определиться с тем, в результате чего такое состояние у вас появилось. Есть три случая депрессии, которые можно определить именно у вас. Первый, самый распространенный случай депрессии – это депрессивное состояние на фоне утраты. Здесь мы говорим про утрату не только близкого человека, но и утрату отношений, то есть разрыв отношений, утрату статуса – это потеря работы или должности, утрату окружения, например, переезд в другое место жительства. Это может быть даже утрата цели, как из-за ее достижения или уже невозможности ее достигнуть. В случае утраты депрессивное состояние является естественным этапом горевания, когда ваша психика таким образом, утратив самый сильный источник позитивных эмоций, оказывается резко в ситуации сниженного уровня счастья и таким образом позволяет постепенно адаптироваться к новым условиям жизни. Такое депрессивное состояние проходит само со временем, когда постепенно уровень счастья возвращается к приемлемому уровню. То есть, в данном случае вам не нужно что-либо делать, все пройдет само. Вспомните, как у вас были такие моменты в жизни, что вы думали, что никогда уже не будете счастливы. Например, когда расстались со своей первой любовью. Вы думали, что жизнь не станет лучше. А теперь, возможно, вспоминая этот случай, вы даже никаких эмоций по поводу этого не испытываете. Второй случай депрессивного состояния возникает на фоне серьезного стресса или проблем реальных, внешних и объективных. Такие как долги, развод, раздел имущества, суды, потери в бизнесе, сокращение штата сотрудников, серьезный проект с горящими сроками, проблемы со здоровьем, разумеется. Причем в этих случаях депрессивное состояние может возникнуть как в процессе влияния стресса, так и после того, как он уже прошел. Например, вы много работали, несколько месяцев над каким-то проектом, и потом все, все готово, вы все сдали, все сделали, стресс прошел, но вдруг вас накрывает как раз то самое состояние апатии, упадка сил. В данном случае депрессивное состояние определяется внешним стрессом. И как только он пройдет, вместе с ним пройдет и это состояние. В данном случае вы можете себе помочь, только тем, чтобы минимизировать влияние этого стресса, занимаясь спортом, делая медитации, выделяя больше времени на сон и регулярно питаясь. Если же депрессивное состояние возникло после стресса, то это также является естественным этапом вашего восстановления. Вскоре это пройдет само, но, к сожалению, так происходит не всегда. В предыдущих случаях депрессивного состояния оно проходит само или при изменении внешних обстоятельств. Но бывает так, что после утраты прошло много времени или стресс давно закончился, а условия на данный момент ну, объективно комфортные, а депрессивное состояние сохраняется. В этом случае можно говорить о реальной депрессии. Но даже в данном случае есть причина. Когда у вас есть эмоциональная нестабильность, и перед утратой или стрессом уже была в целом повышенная тревожность, то на этом фоне любой стресс приводит к обострению тревожно-эмоционального состояния и, самое главное, к искажению вашего мышления. Такое искаженное мышление уже после того, как утрата или стресс прошли, сохраняет вас в депрессивном состоянии. То есть именно искаженное мышление является в данном случае Основной причиной вашей текущей депрессии. Мышление искажается на уровне восприятия прошлого и восприятия планов на будущее. Вы начинаете переживать, что это состояние не пройдет, что вы ничего в жизни не добьетесь, что состояние останетесь в итоге одиноким. Вы вспоминаете ситуации с прошлого в негативном ключе. «Я там совершил ошибку», «Тут я струсил», «Тут ко мне несправедливо отнеслись», «Тут меня не любили». Представьте, что вы проснулись утром, и весь день у вас то и дело возникают негативные эмоции. Беспокойство, злость, стыд, вина, обида. От одной ситуации вы переходите к другой и прокручиваете одно и то же снова и снова. И идете по самым негативным сценариям будущего. Я не выйду из этого состояния, не смогу обеспечить себя, окажусь на улице, буду унижен и в итоге умру с голода. И теперь получается, ваша депрессия определяется вашим восприятием будущего и прошлого. Такое восприятие дает негативные эмоции в настоящем, что и определяет ваше депрессивное состояние в настоящем. Восприятие вызывает негативные эмоции. Они вызывают симптомы в теле, влияют на ваше поведение. И потом, чем чаще, дольше вы находитесь в таком состоянии, тем сильнее убежденность, что вы из него не выйдете. И тем сильнее становятся эмоции и симптомы. Таким образом создается тот самый замкнутый круг. Итак, первое, что страдает при любой депрессии, это смысл жизни. У вас появляется не просто отсутствие смысла, а негативный смысл. Что жизнь ужасна, мрачна, бессмысленна и так далее. Поэтому первое, что нам нужно сделать прямо сейчас, это найти смысл жизни. Но самое интересное, что смысл жизни у вас уже есть и всегда был. Просто вы его не осознавали и поэтому не могли на него ориентироваться. Представьте, что вы пришли в магазин и захотели мороженого. Но есть одно но: вы сегодня не готовы экспериментировать. И вот вы открываете холодильник с мороженым, и видите там разные. ну а также видите свое любимое. И, конечно, вы берете свое любимое мороженое. Но почему? Вопрос, вопрос в том, почему вы не взяли нелюбимое. Вы скажете, ну это нелогично, зачем мне брать нелюбимое, если ну, вот оно, мое любимое есть. А ответ на самом деле в том, что от любимого мороженого вы потенциально получите больше удовольствия, чем от другого какого-либо мороженого. В данной ситуации никто не может взять нелюбимое мороженое, потому что даже в такой простой, бытовой, мелкой ситуации мы следуем смыслу нашей жизни. Чтобы понять смысл, мы должны проанализировать все ваши поступки в прошлом, и мы найдем в них нечто общее – Каждый ваш поступок был направлен на то, чтобы сделать вашу собственную жизнь радостнее, комфортнее и счастливее. Отсюда мы можем сделать вывод о смысле вашей жизни. И он заключается в том, чтобы радостно и счастливо проживать каждый свой день. Второе, что необходимо сделать при депрессиях, это наладить ваше эмоциональное состояние. Потому что как раз оно создает симптомы поведения и негативные мысли. Чтобы поменять ваше искаженное мышление, нужно поменять восприятие к отдельным событиям в жизни, которые сейчас вызывают негативные эмоции. Ваш уровень счастья в течение каждого дня определяется количеством позитивных и негативных эмоций. В остальное время у вас просто спокойное, нейтральное состояние. Уровень счастья – это разница между позитивными и негативными эмоциями за ваш прожитый день. Если позитивных эмоций было больше, чем негативных, то вы в плюсе. Если негативных эмоций больше, то вы в минусе, то есть в депрессии. Чтобы повысить ваш уровень счастья, нужно убрать все негативные эмоции, которые возникают в течение каждого дня. Это можно сделать за счет изменения вашего восприятия к ситуациям, которые сейчас вызывают эти эмоции. Такие как страх, злость, раздражение, обида, стыд и чувство вины. Чтобы поменять свое восприятие, вы должны использовать закон совокупных причин. Этот закон просто звучит следующим образом. Все в жизни происходит естественным образом вследствие совокупных причин. То есть, чтобы в этой жизни что-то случилось, перед этим должны были совпасть причины, которые в сумме привели к тому, что случилось. Для того, чтобы поменять восприятие к прошлому, нужно найти совокупные причины, которые в сумме привели к тому, что случилось. Таким образом, вы начнете воспринимать эти события естественно и спокойно. Для того, чтобы поменять восприятие к планам на будущее, вы должны найти другие варианты того, как будет в будущем. А не только плохой и хороший, как вы видите сейчас, а все возможные варианты от плохого до хорошего. В этом случае снижается ваша уверенность в негативный сценарий, и за счет этого снижается тревожность за ваше будущее. Эта технология, о которой я вам сейчас рассказал, основывается на когнитивно-поведенческой психотерапии, которая признана Всемирной Организацией Здравоохранения как наиболее эффективное в лечении тревожных и депрессивных расстройств. Конечно, чтобы получить максимальный эффект, лучше это сделать со специалистом с постоянной обратной связью. Но в то же время каждый может применять это самостоятельно и таким образом избавиться от от ежедневных негативных эмоций и навсегда выйти из любой депрессии. На этом у меня все. И помните, что ваш случай не уникален. И уже есть готовое решение, которое нужно просто внедрить в вашу жизнь.